Всем привет, друзья! Вы на канале Автопроект и начну видео сразу с салона автомобиля. В одном также из своих недавних видео я вам рассказывал, как сделать из мультимедии S-Pro с помощью прошивки версию CC2. И также многие из вас писали мне в комментарии, как откатиться обратно, вернуться на стоковую прошивку и в дальнейшем уже обновлять на стоковую прошивку на более свежей версии. Если честно, сам я эту пока не пробовал. Я вот как поставил прошивку CC2, так оно у меня до сих пор и есть. И сейчас тогда давайте вместе с вами все это сделаем. Попробуем откатиться на стоковую прошивку и посмотрим, как это сделать. Просто будет это или нет. Для этого нам нужно будет сначала скачать стоковую прошивку с официального сайта. Ссылку я оставлю в описании. Скачивайте, опять же, именно на свою версию. Мультимедии, Если честно, друзья, я откатываться особо не собирался, не хотел, так как меня прошивка вот этот C2 полностью устраивает, я к ней особо привык, но что, как говорится, не сделаешь ради вас, чтобы показать вам, так как у вас много вопросов возникает по этому поводу, поэтому все-таки я сейчас попробую откатиться, и, соответственно, это будет полезно, и вы уже по моей видеоинструкции сможете сделать абсолютно так же как и я. Но сразу скажу, что я все-таки после того, как вернусь обратно на стоку, я, наверное, обратно накачу вот эту вот прошивку CC2, так как она меня вполне устраивает. И она намного интереснее, веселее, чем обычная из Может даже, кстати, запишу видео установки модифицированной прошивки CC2 более свежей версии, в которой уже будет присутствовать... Интернет-радио, которое впилили китайцы сюда. Также я еще на форуме ФОПДА видел, что какой-то появился новый лаунчер с отображением автомобиля такой. Я приложу э, скриншот. Но не знаю, по-моему, пока этот лаунчер еще не добавили, поэтому ждем. И, скорее всего, в ближайшее время он все-таки появится, так как э, Судя по изображению, он такой довольно-таки интересный. Ну что, давайте начинать. Для этого нам нужно, как я и говорил, скачать прошивку. Сейчас я все это подготовлю и уже продолжим дальше э, накатывать нашу стоковую прошивку. Да, друзья, еще одна важная информация. Для тех, у кого нет возможности э, воспользоваться компьютером для скачивания прошивки, вы можете это сделать непосредственно в самой мультимедийной системе. Вы открываете браузер, переходите по... Ссылки в описании, которые я указал, или указывайте вот этот адрес. Если у вас версия spro точка ру, у вас открывается сайт. Здесь вы выбираете русский язык. И у нас открывается такое вот меню. И чтобы скачать обновление, соответственно, прошивку самую последнюю, вы можете ткнуть вот сюда, скачать последнее обновление. Так, сейчас у меня показывает, что последняя версия ПО 23.07.2020. Насколько я знаю, что у версии CC2 уже есть прошивка от августа, от начала августа, по-моему, в которой как раз добавили радио. Так, а, ну здесь, в принципе, оно тоже есть. Ну да ладно. Суть в чем? Скачиваем мы, соответственно, эту прошивку либо с Google диска, либо с Яндекс диска. Скачивается у нас архив, который вы также можете распаковать непосредственно в самой магнитоле. Если у вас есть флешка и нет, как я говорил, возможности воспользоваться компьютером, вы можете установить через Play Market сюда архиватор WinRAR или любой другой. И через, соответственно, диспетчер файлов найти прошивку которую вы скачали, архив, разархивировать его с помощью архиватора и уже закинуть на флешку. Соответственно, вот после того, как вы все эти, все эти файлы закинули, флешку вытаскиваете, вставляете обратно, и уже выходит окно, в котором будет написано «Старт» либо «Отмена». У меня, кстати, сейчас тоже возможности воспользоваться компьютером нет, поэтому также буду скачивать, как я вам говорил, непосредственно с самой магнитолы. Сейчас только... Найду флешку и продолжим. Так, прошивка скачалась. Я ее разархивировал, закинул на флешку. Стоковая прошивка с официального сайта, как я и говорил. Все делал через саму мультимедийную систему. Давайте попробуем. Здесь я ничего не менял. Все как есть, так есть. Никакие файлы, патчи я не ставил. Поэтому вытаскиваем сейчас флешку. Так, Можно выйти на главный. Итак, проверяем. Ставим обратно флешку. Так. Кстати. Так, сейчас проверим. Так, вот окно. Нажимаем старт. Кстати, для тех, кто не удалял файлы из прошивки вот этой вот CC2, которая, которая меняет назначение кнопок точнее не назначение а функциональность кнопок на руле там длинные короткие нажатия то скорее всего если вы будете откатываться на прошивку где этих нажатий долгих коротких нет то вам нужно будет ставить специальный патч так как мы видим идет процесс установки никаких ошибок не вышло Давайте я уже, наверное, скорее всего, включусь тогда, когда процесс прошивки завершится, чтобы не растягивать время. Так, процесс прошивки у нас закончился. Просит вытащить флешку из разъема USB. Вытаскиваем. Сейчас с мультимедиа перезагрузится и уже проверим. Кстати, друзья, сам, сам обзор вот этой прошивки последний я делать не буду, чтобы не растягивать, опять же, время. Это, скорее всего, будет в следующем видео. Я вам покажу более подробно, что именно в этой прошивке у нас будет, что нового появилось. Но, скорее всего, кроме как вот этого интернет-китайского радио, больше там особо никаких изменений нет. Сейчас просто посмотрим, заработает ли у нас эта прошивка, так как мы откатились все-таки на стоковую, все ли будет работать в ней корректно. Первая загрузка, как обычно, долгая. Так, прошивка загрузилась. Давайте проверять. Сразу включилось радио. Так, вот она встречает главный экран стоковой прошивки. Так, давайте посмотрим приложения у нас, которые были установлены. Так, что-то подлагивание какое-то, видимо. Что-то не подгрузилось. Не загрузилось. Так, сейчас все нормально так приложение мы видим что остались так те которые у меня были установлены ничего, ничего не удалилось. Вот тот навигатор так смотрим то что добавилось вкратце сразу показываем тайм дисплей у нас появился тя Voice и тя Radio. так ну как я и говорил Смотреть мы будем это уже в следующем видео проверять. Нам самое главное сейчас проверить, будут ли работать кнопки на руле. Так, и как они вообще у нас здесь выглядят. Сама настройка. Так, вообще. Ну, в принципе, можно через... Так, настройки. Обучение кнопок руля. Так, видим, что здесь... У меня все осталось как есть. Так как я ставил специальный патч, как я ему говорил. А никаких долгих и коротких нажатий у меня здесь нет. Поэтому все функции, все настройки у меня здесь сохранились. Так, давайте проверим, включим, например, музыку. Так, Жмем play. Так, работает. Вот я прибавляю, убавляю. Отключаю звук, переключаю треки. Все работает, друзья. Как я и говорил, процесс отката очень простой. Просто скачиваем официальную прошивку с официального сайта и накатываем ее уже с флешки. Больше никаких тут танцев с бубном нету. Если хотим вернуться обратно на э, версию CC2, которую вот я ставил, то, соответственно, опять... Все то же самое мы и делаем, то есть как я показывал в своем видео. Так, сейчас сразу вам еще раз покажу, что прошивка именно та. Так, об устройстве. Так, версия у нас. Так вот. Версия прошивки системы APP двадцать третье ноль седьмое год. Вот это сейчас на данный момент у нас самая актуальная прошивка для версии S-PRO. Все работает. Но, как я и говорил, что скорее всего я все-таки откачусь. Мне стоковая s прошивка не нравится. Тем более, если вы вдруг пользовались вот CC2 модифицированной прошивкой, то уже обычная s прошивка с обычным лаунчером уже как-то смотрится уныло. Скучно и неинтересно, поэтому э, я скорее всего все-таки вернусь на модифицированную, так как она меня устраивает все-таки больше, чем вот эта обычная стоковая. Ну а для тех, кто соответственно, меня в комментариях спрашивал, как откатиться, то вот пожалуйста вам инструкция, все легко и просто. Откатываемся и радуемся, как говорится. Ну а на этом у меня все, друзья.